Всем привет! Вы на канале Самовар и сегодня в своем видео я вам расскажу как создать э, локального пользователя или локальную учетку. Для того, чтобы нам создать локального пользователя необходимо нажать правой кнопкой мыши на пуск и выбрать управление компьютером. У нас открылось окно управления компьютером. Далее мы переходим в локальный пользователь ингруппы Проваливаемся в папку «Пользователи». И нажимаем правой кнопкой мыши. У нас вылетает окно. Выбираем «Новый пользователь». Здесь необходимо дать имя новому пользователю. Ну, наберем «Тест», «Пароль», «Тест». Также здесь можно поставить, что галочки требуют замену пароля при следующем входе в систему». Мы ее отключаем «Запретить смену пользователям» пароля и срок действия не ограничен создать закрыть и у нас создался создалась тестовая учетная запись под которой мы можем также зайти и работать друзья если вам понравилось это видео обязательно поставьте лайк подписывайтесь на мой канал и не забываем писать комментарии пока